Зырь хинкаль. ты типа кавказцы, а? Та -баля. Круто, даёт шпилить! Эф, ба-ля-а! немного! ба -баля. эти руки не подам, бля, Хе-хе! столяк! боня А, движение в штанах, бля... Ха-ха, плевать, видео с теськами-то рядом не удалили же, а вы ее тоже продаете?